Друзья, всем привет! У меня собака спит со мной. Сегодня хочу вам рассказать, чем я занимаюсь в компании Faberlic, потому что постоянно спрашивают, как я там работаю, какие мои действия. Я очень быстро расскажу. Так, еще вас поздравляю всех с Новым годом. Мне вот подарили такого слона. Вот, год кота, у нас год кролика. У меня вот год слона. Я потому что коллекционирую слонов. Ладно, не будем отвлекаться. Итак. Сейчас я поудобнее. У меня утро начинается с рекрутинга. Это обязательно два часа. И вечером, если есть время, я тоже рекрутирую. Да, ручками по всем соцсетям. Потом я перехожу в WhatsApp. У нас там есть свои чаты. Общаюсь там с консультантами, со своими. с нас новенькими консультантами обязательно. Общаюсь со своим наставником, который направляет меня на путь истинный. Потом я перехожу в Телеграм, там у нас много каналов, очень много полезной актуальной информации. Нужно быть в курсе событий, все знать. Что я делаю еще? Потом я обязательно прохожу обучение. Сейчас у нас идет марафон по рекрутингу ВКонтакте. Я уже прошла обучение по рекламе в Яндекс, обучение по рекламе в Одноклассниках. Вот сейчас у нас идет контакт. Что я помимо делаю этого? Я пишу посты, делаю фотографии, снимаю видео. Сейчас я реанимировала свой YouTube-канал. Там, между прочим, можно тоже сделать уже сториз и писать посты и выкладывать фотографии. Вот Если кто не знал, очень полезно теперь у нас YouTube стал. прям как соцсети. Что я делаю помимо еще обучения? Значит, смотрите рекрутинг, общение с консультантами. Обучение, фотографии, посты, видео, марафон. Вот, еще про марафоны добавлю. Марафон у нас еще будет 10 января. Это марафон похудее себя. Решила туда тоже записаться. Хочу посмотреть, что там девочки делают. Но, ну, может быть, тоже похудее. Еще я записалась на марафон. Рекрутинг. По теплому контакту онлайн и офлайн. Вот. Ну, в принципе, в принципе, все. Больше ничего я не делаю. Все рассказала. Поэтому, если кто-то хочет попробовать себя в сетевом бизнесе, именно в нашем проекте Faberlic онлайн, будем очень рады вас видеть. Я буду видеть особенно рада, если вы придете именно в мою команду. Я все покажу, все расскажу и вам помогу. Еще раз поздравляю всем с Новым годом, всем отличного дня!